Всем привет ребят Сегодня Ниву настраиваем э, Турбовую Строилась она в L Спорте, э, Только недавно оттуда выехали Как, но ну, Мы не настраиваем Мы предварительную прошивку делаем Так как мотор не обкатан еще И надо хоть, хоть какое-то время покататься А двигатель не работал Потому что все это построено из патроники и, соответственно, данные все неверны были. И на данный момент мы сегодня проковырялись днем. Ну, как я приехал в Wildsport, там доделали немножко по мелочи и только потом выехали. Были некие там доработки. Тут стоит интеркулер жидкостной и помпу Дима приделал, чтобы циркуляция шла через... Интеркулер, водянку. В принципе, все работает нормально. Правда, у нас лютая жара. Вот это вот в Питере опять тут 35 градусов, наверное. Ну, где-то около там 32, может быть. И очень жарко в салоне. Прям вообще жесть. У меня многие просто горят от тоннеля, потому что там выхлоп проходит. И что тут еще будет меняться будет меняться выхлоп он сейчас здесь по моему чуть ли нестандартный стоит будет ставиться другой турбинка я не помню какая-то маленькая совсем ну, я думаю что дима там расскажет когда мы приедем ну, поснимаю еще естественно под капотом все это дело так как бы вроде нормально работает но есть конечно некие там непонятки но я думаю что сейчас разберемся Конечно, жарко, и не ездить очень, блин, вообще люто. Температура вроде бы на ходу у нас не поднимается больше там 50, по-моему, или 55, вот так вот. Дуем сейчас минималку, у нас просто Westgate подключена напрямую к актуатору, то есть, ну, получается у нас вдуваем где-то там 0,4-0,45, вот так бара, наверное. Ну, для обкатки это как раз самое то. После всех доработок, естественно, поднимем до, я думаю, бара, там, может быть, с копейками наддув. И поставим, Дима уже установил клапан с управления наддувом, надо переподключить просто на блоке управления. Ланик я сейчас на ходу еще поснимаю, посмотрите сами. Приехали Wild Sport, вот. Всем э, да. под капотиком у нас вот так все это выглядит. И Дмитрий сейчас расскажет, что и как, э, какая турбина, опять же, как интеркулер, ну и все остальное. Э -э, турбина KKK K03. Э -э, по-моему, она с Вагой, если не ошибаюсь, Вадим. Ну, по-моему, да, они. А Там -то, то ли с САБЫ, то ли с Да, фензаль, вот, она, вот, она такая вот, такое, маленькая. Да. Она небольшая, по идее, она должна в полу уходить тысяч где-то с двух, с двух с половиной. Насколько Я думаю, мы, раньше возможно, даже. Мы. Возможно, даже раньше, потому что мы обкатывали такое на восьмиклапанной калине. Mm -hmm. И она ну, реально сразу практически срабатывает. Кулек здесь жидкостной, радиатор мы расположили вот здесь, вот спереди. Да, он Но здесь его стоит. Как бы не видно. Ну, вот он небольшой здесь, липеров. да. То есть система жидкостного охлаждения это не воздух воздух как принято все любят делать это грубо говоря есть вот такой теплообменник у нас соответственно вход ну, выход с турбина приходит на теплообменник здесь элемент теплообменника как таковой и через него жидкость входит ну, насосом отдельным контуром именно отдельный контур соответственно откачивается в Горячая, ну и по кругу это все через радиатор, вот, который вы спереди видели, прогоняется. Чем эта система лучше, чем э, интеркулер воздух-воздух? Э, воздушный интеркулер неудобен тем, что, во-первых, у нее сечение очень большое. Во-вторых, длина всех трубок будет, ну пайпов как таковых вот этих, она будет очень большая. Соответственно, э, при спуле у вас турбины... Нужно весь этот объем наполнить предварительно. И только после наполнения объема самих радиаторов, интеркулера, у вас пойдет все это, ну, грубо говоря, в дроссельное пространство, задроссельное. Блин. Здесь же получается контур очень короткий. Вот он вход, вот он выход. То есть у нас трубки маленькие, объем очень маленький. А охлаждение идет через отдельный контур. И удобно это тем, что можно поставить разные радиаторы, этого не видно ничего, опять же не надо колхозить с пайпами и со всем этим ну, ну, да, это, это на самом деле получается как слипер, потому что сейчас ну, с нынешними законами да. все понимают, а. что мы прячем тачку хотя бы, чтобы не было... и было... не видно, да, да все это аккуратненько, во-первых, и спул очень быстрый, то есть, ну, все как бы происходит очень быстренько это бачок расширительный на как раз систему охлаждения да, мы сделали обратно Нивовскую систему, ну как она классическая была всю жизнь, что расширительный бачок и закрытая система, то есть у нас здесь стоит пробочка, вот здесь вот, и как бы от нее сосок, пробочка с клапаном. потому что у Нива был, насколько я помню, бачок уже и... он выносной, как на 10-й да, да, да, да, да, он уже как часть системы. Мы обратно это избавились от этого, потому что просто это напросто удобнее да. и меньше места. Жирный радик. Да, нас, Радик соответственно, очень большой, ряд, да, да, да, потому огромный. что, опять же, температура мотора, это, как сказать, наверное, выносливость мотора. Ну, То есть, сейчас мы можем да, ехали, у нас ехать, нормально. Да, да, да. То есть мы можем продолжительное время ехать, и мотор у нас не будет греться. Ну, и дольше проживет, и, и, дольше, проживет, и тепловые да, режимы. Потому да. что зачастую, когда турбо все делают, у всех какие-то начинаются перегревы, там, не знаю, то есть ты, грубо говоря, э -э вжарил на машине, давление пошло, как бы мощность пошла, и тут же сразу же температура моментально начинает расти. И приходится потом ехать опять остужать, то есть ты даже ехать не можешь долго на бусте, потому что перегрев идет моментальный. С таким радиатором как бы ничего происходить не должно. С перегрева но ну, у нас еще одна Нила уже обкатывалась, да. по-моему, с тобой тоже, да, там он, ну, по-моему, сколько там бар качали туда? Что ну там. да. Порядка, что порядка бара, да, да, да. И как бы он сейчас до сих пор ездит, говорит, что да. Да, с этим радиатором да. вообще не, не греется. И даже редко вентиляторы, кстати, включают. Да, да. Особенно, он когда он насосик дополнительно да, да, поставил да, да. и вообще шикарно все. А, мотор на что там, ковка служами, там, по-моему, 8,5, если не ошибаюсь. Там степень сжатие. Ну, да, степень сжатия. Да, да. Да. Полностью отбалансирован динамический мотор. Соответственно, что распредвал у нас? Мы поставили родной, потому что, к сожалению, мы ну, сейчас работаем. Да. да, распредвал. Насколько я помню, он после бара уже там нужен распред уже другой. Ну, ну тоже ну, такое, двоякая. Такое двоякая тема, да. Вот. Что ж, ну полностью перебран. Как бы головку полностью тоже перебрана. Портинг сделан каналов. То есть, ну. Самое главное, что все это аккуратно сделано, Просто, закреплено да. с кронштейнами. Они вот какие-то сопли там в виде проводов, шлангов какой-то там непоняток каких то совершенно. Все на своем месте стоит. То есть все четенько, все как бы доступно. подвод трубками, маслослив да, трубками, да. подвод антифриза тоже. Ну то, то что в основном сделать. у всех да, это да, какими-то да. шлангами, Все какие то, какие -то шланги Там это все это какие-то тефлоновые угу. шланги там они ставят, да, это все да. на турбине обгорает, дрищет потом. Ну как бы это не надо так делать. Вот. Ну и что, высокопрезагильный насос топливный 250 ну, да, литров в час. Но это как собой. без этого никуда, само собой. Да. А, ну по мотору, в общем-то, это все. То есть там раздатку сделали, тормоза ну, да, сделали да, да, нормальные ну. человеческие, хотя бы машина тормозить стала. Ну, в общем-то, так-то и все. Ну отлично. Мы ну, вот сейчас покатались с владельцем, задували куда. По максимуму полбара я посмотрел потому что у нас есть гейт как бы подключен на прямки к актуатору потом дмитрий сделает управление бустом уже через клапан там в принципе клапан стоит перепиновать надо и потом собрать всю эту систему пневматики как таковую Почему сейчас мы это делали полбара, Потому что мотор не обкатан, его вот мы первый раз он выехали, он, да, он у вас поработал? Он, да, он трое суток. Ну без он, нагрузки он, это как бы без да. Без нагрузки, да. А сейчас они С... просто ну, обкатали, чтобы. Здесь надо, да, хотя бы передвигаться как-то владельцу. И так как здесь эспатроник патроник стоит, сейчас вот, кстати, его покажу, пока не закрывали здесь ничего, потому что нужно будет перепиновать. Вот он здесь на штатном месте стоит, то есть. Изначально здесь стоял Bosch 1797, он ровно с такими же разъемами, это у нас с патроником M5 то есть они совместимы ну и после чего как клапан будет сделан, владелец покатается где-то ну 5000 километров, километров до да, проедет да. обкаточка пройдет как раз все будет нормально и мы уже достроим на нормальных бустах то есть к этому времени может быть что-то там доделать надо или еще ну проявится все этому она будет устранить и потом уже я думаю что будем вдувать на бар ну посмотрим бар бары 3, бар и бар, бар, 3 да наверное и посмотрим, как она будет, как раз ехать. Чем она хороша, как раз на Ниве, там не надо крутить обороты какие-то бешеные постоянно мотор. Э -э, нужна тяга именно на низах, которую как бы не хватает очень сильно. А тут она будет обеспечивать ровно эту тягу именно на низких оборотах. Ну и Плюс туда. С еще блин. короткий тракт. Да. А тракт. ты еще же выхлоп хотел? А, ну, выхлоп, выхлоп, да, будем ставить прямоток. Сейчас он скоро приедет угу. и как мы уже установим ну соответственно термобинтом мы замотаем down сделаем ну такую, как это, термошторку, потому что ну, мы с вами потому, что вам да. прокатились, да, у нас бахнула трубка гидрокорректора. Ну она там рядом проходила, да, Ну как-то, ну, ну вот столько вот. Ну, ну все равно там он там, там, там метров 30, да, да. Но она просто, она и ну, дым под да. капота там, видимо, брызнула. Да. Ну там ли, спиртом. Спиртом, да. И как бы мы ее просто отрезали, нафиг, может, на электрокорректор. Да, скорее так, всего, так. да. Ну щитки нужны по-любому, потому что это... Ну, там будет греться рядом, все. Да, там да, там рядом, все, там сохнет что-нибудь еще будет, и конечно. опять же не забываем, сегодня у нас температура опять где-то 35, наверное, ну 32 точно была, там... и температура движка у нас при этом радиаторе 87-90 была, вот мы вжаривали, как бы именно ехали по каду, то есть нормально, и температура хла... Ой, охлаждалки воздуха была 50-56 градусов при надуве 0,5, ну посмотрим, конечно, как будет при баре, это дело я думаю что побольше но опять же температура спадет посмотрим как будет себя ну, вести опять же да будет холоднее погода более стабильно и, все и как бы во вторых что если даже радиатор не будет справляться который будет на ну, на морде вот этот вот второй висеть мы можем поставить один вентилятор и побольше ну, туда, да, радиатор да, да вот и все ну так что вот ребят Соответственно, не забываем ходить под видео Диме, ну, ссылочку я скину обязательно На его группу и в ВКонтакте И на Ютубчике да, да. Да. Ну и не забываем, опять же, колокольчики давить Подписываться, ну и ждать новых видосов В общем, всем пока и до новых встреч Всем пока